И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами Олег Аллаф Гудвин. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, и сейчас мы уже размяли половинку тела, до согрели ее до определенной, дошли покраснения, и теперь переходим к кулачковым техникам. Как я говорил, да, кулаки у нас это и лапы леопарда, и вот эти костяшки используются, и эти костяшки, и запястья используются. Ну, в общем, все. Все места, которые можно надавить и продавить. Перед этим мы делали выжимку с углублением большим пальцем вместе с диагностикой возле позвоночника. Да, таким образом подсказав организму, что начинается более глубокая работа с телом. Переходим на лопатку. Вот отдельно частная зона. Да? Значит, лапа леопарда. Размяли ее методом шестеренок. Можно ткани вот так вот захватывать друг другу приподняли примерно два-три места при, при приложении усилия вот раз два три раз приподняли два приподняли три и протрясли опустив ее на стол она как бы знаете как вытекает как мед и так плюхается на стол первая тряска это вот такая быстрая вторая очередь вот так вот раз отпустили не забыли про круглые мышцы вот здесь они находятся размяли их и лапы леопарда мы продолжаем делать двойной кольцевой захват массажа всей спины ну по сути прошли одну линию вот здесь здесь хаотично можно по спине пощипали вот так вот пощипали И переходим к, разминку, к разминке всей спины. От линии позвоночника отступаем. И нас интересует паравертебральная мышца. Значит, следующий прием называется открытие ключей для шлюзов. Раз, примем ключ второй. Раз, два, раз, два. Ведущая рука. Она первая делает поворот, та, которая ближе к голове. Наша цель отодвинуть... Мясо от костей, да, то есть от остистых отростков подальше отодвинуто, то есть, вот прям вы видите, вот в валих, прям такой вот, вот как в бок сдвигается. Так, открыли шлюзы, дальше смотри, смотри, ключики шлюзов, да, дальше шлюз открылся, потекла вода. Открылся шлюз, потекла вода, открылся шлюз, потекла вода. Ну, по факту, это вот. Тот же прием, когда мы если с двух сторон работаем, да, то вот когда мы тельняшку вот такую рисуем. Да, фактически это тот же самый прием. Открыли шус потекла вода. Открыли шус потекла вода. И туда вот лимфу вводим под ключичную впадину. Далее, начиная с крестца, задаем движение, вибрационное кулаком, прямо всем кулаком. Где можно. Кому можно, вы смотрите, по телу, да, можно посильнее давить вот этими костяшками с утяжением. Кому, ну, кроме о, вот этого сегмента, где почки и плавающие ребра, здесь помягче, да, здесь может быть пожестче. Кому помягче надо сделать, да, то тогда не костяшками, а прикладываем кулачок, да, вот этой плоскостью. Чуть-чуть приложили или вообще распущили, тогда будет еще мягче. Примерно два прохода сделали, потому что по ребрам не надо, по ребрам будет больно, по костям не идем. То есть все наши упирающие косточки вот тут, вот тут, лопатки, уголки, лопатки, да, и ребра мы бережем, по ним костяшками не вводим. Возьмите это себе за правило. Далее весь этот участок теперь растираем, но теперь уже растираем лапы леопарда с утяжелением быстро-быстро все наше основное движение идет снизу вверх назад и возвращаясь легонечко просто провожу легко и перешли второй рукой снизу как бы подчеркиваю что переходим на зону ягодицы теперь то есть вот наше тело стояло так да мы работали с этой стороной в этот момент мы разворачиваемся и встаем теперь ближе к ягодица. здесь мы Переменяем какие способы. О, где ямочки? Это кость. Нам надо зайти за нее. Вот тут начинается крестцово-поздошно-поясничное сочленение. Да, и квадратная мышцы отсюда начинает расти. Вот сюда упираемся пальцем. Вторым тоже можем, с другой стороны опереться, либо двумя пальцами в одно место. Вот идет крестец и подвздошная кость. К ней крепятся, соответственно, мышцы. То есть это вот на нашем скелете видно. Вот так вот они крепятся, да? Наша задача отделить мышцы от костей с помощью куриной лапки, вот такой, где все пальцы расширяются, да, вот уперлись и отводим эти мышцы от костей, ягодичные мышцы мы отодвигаем. Можно одной рукой делать, ну лучше. Зачем второй пропадать, когда можно двумя руками. Или по очереди. Протянули дальше. До конца ягодичных мышц. Как я говорил, они растут верно, Вот примерно от версила бедренной кости. Но большая ягодичная мышца, будьте внимательны, она не здесь заканчивается, она заканчивается вот здесь. Примерно еще сантиметров 7-8. До бедра. То есть вот она тянется вот до сюда. Ягодичная мышца не здесь заканчивается. А вот до сюда. Вот тут бугорок находится, где она заканчивается. <как> Значит, протянули продольную эту мышцу. И теперь всю ягодицу хаотично кулаками. Сжали, раздавили в стороны. По спирали скрутили, по спирали скрутили в другую сторону. Так, так, так, вот по всякому ее раскрутили. Отдельно обратим внимание на крестец. Здесь крестцово подвздошное сочинение идут. Вот так вот, буквой В практически получается. Вот они. Вот здесь вот. Ну тут пальцы сюда не влезут. Слишком близко они посадили кости таза да, вот между ними вот тут находится эти сочинения. Мышцы коротенькие, толщина 8 единиц, по сантиметру буквально такие мышцы. Поддошно позвоночное сочленение, вот здесь еще мышцы да, есть. И связки, вот можно на этой картинке посмотреть. Они... Вот они находятся, вот эти связки, да? И вот это вот, вот вот она идет к позвоночнику, видите? То есть это вот четвертый, пятый позвонок поясничный. L5S1 вот соединение. Косточки, которые мы щупаем, вот эти ямочки, да, это вот, вот эта кость. На ней нет мяса. Поэтому вот тут мы не массируем, мы массируем с этой стороны. То есть нам надо зайти чуть выше этой косточки. Ну, ямочки, в смысле, да? Вот сюда, вот, вот это место мы массируем. L5S1 вот тут соединение, получается, практически между этими косточками. Вот он, первый позвонок пошел. Видите, почти, ну, буквально, там, не знаю, сантиметров, чуть, может быть, выше, чем эти, эти ямочки. Вот, соответственно, вот здесь мы промассируем достаточно глубоко. Доходим до конца, с двух сторон. Можно с напряжением вот туда. То есть, декомпрессия начинается отсюда, от этой точки вниз точка 5 с 1 или так называемый базис крестца да это камень преткновения все что находится ну, в виду кости до да, выше этого мы тянем вверх все что ниже тянем вниз от этого места соответственно вот мы пробиваем промассируем туда в ту сторону да можно поставить такой молоточек из пальца и простучать его туда туда вниз опять если с пальца больно делать молоточек, да, то делаем вот так вот. По костяшке своего пальца бьем кулаком. У крестца, так идет крестец, у него это 5 сросшихся позвонков. У них тоже есть отростки. Остисты остались еще, да? Вот они оставшиеся. Вот между ними. Проминаем, потом продавливаем. Если пять позвонков срослось, то боковые отростки у них тоже есть же, да? То между ними сколько будет отверстий? Четыре. По 4, скажем стороны, правильно. И вот э, эта точка, где видите, костец уже плоский. Это вот это тоже акупунктурная точка. И под ней, где начинается копчик, вот гнется, под ней тоже точка акупунктурная. Их тоже прожимаем. Ну, соответственно, вот демонстрирую между этими позвоночными остестыми отросточками, такие да, вот восьмерочки рисуем доходим до вот этой плоскости которую я показал да вот первая точка алкогольную вторая точка где копчик начинает расти ее тоже стимулируем это помогает тому чтобы он туда слишком глубоко не загибался в принципе вот от этого вот такой массаж он может как знаете как пружинки, так немножко отпружинить назад и распрямиться. Далее примерно по сантиметру, ну как будто вот так пальчики лежат, да, вот между ними находятся вот эти вот ямочки, где нервное окончание выходит, да. Вот их вот прощупываем, проминаем методом шатсу. То есть это мы что такое шатсу? Это вот мы в точку, которую вкрутились, нажали и выкрутились. Если тяжело или долго там да вкручиваться, то хотя бы вибрацию. Запустили вот вибрацию. Теперь вот это соединение обходим, да? И вот у нас подздошная кость. Подозренно кость это вот это Она идет выше по дуге, видите? Соответственно, вот не где визуально мышцы заканчиваются, да? А она вот выше, выше, вот она где. Видите, где она заканчивается? У мужчин где-то сантиметров 5, см, у женщин чуть ли там не 8-9 сантиметров от этого места. Достаточно широкий гребень такой. Вот мы от него растрясаем, отводим мышцы. Квадратные, косые и паравертебральные. Один проход делаем по мышцам лягодичным которые тут начинают расти до да? один повар, проход по самому гребню и один проход над ним свыше после этого переходим на кулаки и разворачиваемся вот так тело человека чтобы нам таз упор был в таз от этого наша рука будет работать гораздо мощнее тут оставляем локоть да то есть получается мы работаем на вот, на вот эти мышцы на сжатие да. Угу. Вот уперлись. И теперь смотрите, вес большой кости, да, вот гребень где-то вот так. То есть получается вот мышцы идут вот так, да. Мы делаем несколько проходов вокруг гребня. Ну, я рекомендую все-таки делать сверху вниз, потому что лимфа идет туда, мы туда ее в зону вводим. Раз проход, два, три прохода, да. Ну, три линии такие нарисовали. Сначала шестеренками. Потом прямым кулаком и прямо по верху, где растет, где мышцы заканчиваются. Да. Некоторым людям берегите их, кто-то терпит, да, а кому-то вот по костям и по гребным, конечно, больно будет кулаком вести, да. Старайтесь все-таки его чуть сюда сместить, чтобы по мясу работать. Далее разворачиваем, это было поперек мы все мышцы делали, да. теперь по, по линии роста мышц отвертила, опять на косточку не жмем, да, выше, запускаем вибрацию снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, крестец достаточно крепкая кость, по ней можно и постучать, поэтому вот тут можно нажать нажатием достаточно мощно всем корпусом, видите сверху, вот давлю всем корпусом, мой корпус прям нависает над этой точкой, да, особенно у женщин, крестец и тазовые кости очень крепкие раздаете их вам никогда не получится поэтому не бойтесь но бойтесь а стисток позвоночника вот только до сюда доходим до камня претновения все дальше не идем дальше мы разделяем пальцы обхватывая как бы позвонки да вот с боков с утяжелением и растрясаем весь позвоночник глубоко внедрившись в тело влево-вправо влево-вправо влево-вправо влево-вправо влево ну до куда можете дойти там до холки либо до до черепа таким образом уже можно растрясти и услышать хруст кое-где там позвонки ставятся на место и далее мы вот опять вот эту косточку да и плавающие ребра вот получается по диагонали вот по такой вот от l5s1 да вот диагональ идет разрезаем локтем то есть э, прием называется нож входит в масло. Мы входим э, узеньким пальчиком, мизинцем, потом шире, шире, шире у нас рука шире, шире, шире. Видите, как бы расширяем, эту часть расширяем, декомпрессируем ее. Да, и в конце остреем локтя, проводим как можно глубже. Но опять же нюанс. многим людям это бывает больно. И ни в коем случае локтем заклинаю вас не заденьте ни ребра ни подвздошную кость да сами кости не задеваем локтем только по мягким тканям если вы входите в человека да и видите что он там больно ему да то все локоть дальше не идет локоть бережен и естественно ни в коем случае не задеваем остистые отростки то есть мы промахиваемся вот как мимо да только по мягким тканям вот это у нас начались локтевые техники то есть кулачковые техники с данной зоны у нас закончились, а локтевые техники мы рассмотрим в следующем видеоролике. Там есть некоторые нюансы, а еще очень много э, нюансов и фактических вот этих вот э, моментов, которые на видео я мог не предусмотреть, не рассказать, но вы все поймете здесь, на нашем тренинге, когда придете, и на живой натуре все это отработаем, я вам поставлю руки, научимся. И с понедельника вы идете готовым специалистам в практику, сразу в бой. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.